Нужно сделать ножку паука Как вариант в программе имбирт Как вариант могу предложить следующее Итак, создаем с помощью Объекта колонки Вариант B Создаем форму ножки Все зависит от размера Я не знаю, какие размеры там у вас поставлены какие задачи Создаем примерную форму Лапки паука Заливку можно сделать к примеру, отделка. Она здесь подойдет. Цвет выставим темно-коричневый. Затем выбираем инструмент ручной стежок и последовательно создаем подобные объекты. Если ворсинки лежат на расстоянии друг от друга, то, соответственно, можно и создавать их на расстоянии. Возвращаться всегда можно с помощью строчки. Либо рисовать ручная остановка, либо рисовать сперва одну сторону, потом другую. Ну, я еще тот художник но принцип понятен отрисовав все одним цветом можно перейти к рисованию другим цветом и создать объекты тем же инструментом только более разрежено покрасив их например в черный цвет Надо было сразу выбрать черный, да. И вот так вот мы рисуем дополнительные стежки, более разбросанные, с нужным наклоном. Это уже надо ориентироваться на рисунок. И тогда у нас появится, получится пушистая лапка. Никакого пушистого края не нужно. Опять-таки говорю, что здесь вопрос в том, насколько аккуратно все это отрисовывать.